Ох, наточил я свой топор. Сейчас будем за кроликами гоняться. Так, отлично. Один есть, второй. Ну что ж, снова продолжаем играть в Вайландзе. Да-да-да, выживаем на необитаемом острове в совершенно полном одиночестве. Неплохо так мы уже развились в прошлой серии. Я тут немножечко поиграл, поразбирался, поразвивался. Итак, Пора уже подниматься, давай снова, значит, за работу, иначе, если мы будем сидеть, а у нас от этого ничегошечки не прибавится. Давайте, ребятки, коротко поясню, что же изменилось, чем же я обзавелся э, с момента прошлой нашей с вами игры. Кстати, ребят, прошлую игру можно посмотреть по плейлисту, который есть на моем канале по этой замечательной игрушечке. Давайте покажу вам, значит, поставил я тут три печки. Одной мне показалось маловато. И теперь а, три печки а, будут делать а, для меня а, все возможные строительные материалы. Да, в основном это строительные блоки. Ну и самое интересное, друзья, что я уже построил сейчас, это вот такой вот домик, да. А, я так понимаю, это можно назвать сколько не домиком, сколько основанием для домика. Такой вот, ребятки, я уже построил здесь, значит, дверной проем Поставил дверку вот такую, не знаю, из какого направла дерева То ли дубовая, то ли она у меня из-за какого-то тропического дерева, которое здесь растут вокруг Не знаю, Но вот такой, ребятки, мини-домик, я думаю, мне пока достаточно будет Мы еще пока что нубасы в этой игре, да, и а, вообще без понятия, как и что Чисто на энтузиазме просто выезжаем и а, строим а то, что... Что-то, ребятки, короче, строим их потихонечку Да, также я поставил здесь сундучок в нем, тут, в нем тут теперь я хранить буду всякие Разные припасы, типа Карандашиков, сломанных мечей Ну и сломанный генератор защитного барьера Я также сюда положил Но у нас пока что ночь, ждем утра что у меня там в костерке в моем Приготовилось или не приготовилось Давайте посмотрим Так, это мы, значит, заглянули не в костерочек, а в бочек Кстати, ребятки, если что-то надо точечно, да, выбрать То можно нажать на буковку C, И мы можем вот из того, что мы видим Точечно нацелиться и что-то обшарить Также к вот к этим вот, к бочкам а, можем обратиться и так далее и тому подобное. может зайти в костерчик и посмотреть, что у меня здесь есть. А в костре у меня пока что ничего, а ведь чтобы что-то делать, да, в костре нужна, нужны необходимые компоненты. Так, у нас, похоже, светает, да, друзья, у нас светает, у нас утро. И мы начинаем совершенно новый день в этой удивительной и интересной выживалочке пока что, ребятки, мной изведано совсем немного. Я даже могу вам показать, сколько у меня изведано. Далеко я сильно не перемещался здесь. Я вот здесь вот до сих пор и нахожусь от того места, где я реснулся последний раз. И надо бы, наверное, кроватку поставить в моем домике здесь. Но я, в принципе, здесь недалеко от места реза, поэтому пока мне этот момент не критичен. Так, ну что ж, продолжаем. Сегодня, значит, мои следующие действия. Заметил такой факт, что если у нас... Чем меньше у нас становится дров в костре, их, кстати, нельзя никак отсыпать, Следите, а если, ребят, можно, пишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях. Братишка Скретч, говорю, сейчас играет в нубском режиме, так как он нубас в этой игре, ничего толком не знает. Если, ребятки, все-таки где-то можно отследить количество топлива, которое мы сюда помещаем, и вы мне это про это подскажете, расскажете, я буду очень вам благодарен. Но дальше, ребятки, продолжаем. Так, давайте пробежимся немножко здесь, что у нас здесь есть, посмотрим в окрестностях. Так, это что-то мы подобрали. Так, это у нас тоже сено какое-то. Я тут уже много чего обобрал, подобрал ракушки. Пока подбирать не вижу смысла Это в основном красители Но они нам не так сильно и нужны Так, здесь у нас находятся различные глыбы Как вы видите, ребятки, у меня инвентарь полностью Сейчас практически забито строительными блоками Так как я строю совершенно новый домик Да, вот такой он у меня появился Получился, точнее, я строю его сразу же, ребят, из камня. Точнее, даже не из камня, а это, скорее всего, глиняные блоки у меня идут. Если мы наведем на кирпичик, к примеру, вот эти вот, и посмотрим, то у нас кирпич стандартный. Но я, ребят, делаю это все из глины. А из какой глины я вам сейчас продемонстрирую. Так, пора включить интерфейс. Что-то я без интерфейса совсем играю. А вот, ребятки, интерфейс появился у нас. Отлично. Сейчас я вам, ребятки, покажу. Вот тут у меня, значит, карьер песочный. Здесь я добываю песочек. Который потом использую тоже в строительных целях Он мне пригождается, в принципе, только лишь для того, чтобы делать стекло Да, все, наверное, ребятки знают Даже кто знаком с такой популярнейшей игрой, как Майнкрафт Все знают, что из песочка у нас можно делать стекло перед Предварительно его обжарив в печечке, естественно И вот мы, собственно, из этого песка Вот так вот мы здесь в карьере его добываем, дотрудимся Кстати, персонажик мой хочет кушать да-да-да. И добываем песочек, друзья. Работа у нас кипит постоянно и всегда. Мы все-таки выживаем здесь, да. Я вообще-то хотел сегодня, наверное, прогуляться по острову, посмотреть на а, здешнюю флору и фауну, как следует. Может, для себя чего-нибудь еще новенького найду. Ладно, я сейчас пока не буду заморачиваться однотипными делами. А, ребятки, для того, чтобы геймплей был более красочным, покажу вам а, некоторые другие а, интересные моменты. Как вы видите, мы сделали для себя новую броню. А, я вам сейчас продемонстрирую ее. Это тоже, кстати, Ребятки, все новое у нас в прошлой серии Я, У меня, по-моему, в прошлой серии только лишь шлимачок был А теперь мы, ребята, обзавелись еще и вот такими ботиночками Так, как глянуть-то? А, так, ботиночки у нас дают тоже, ребятки, сопротивление всякие То есть это дробящий, рубящий, пробивающий К урону от энергии Самый большой, ребятки, идет по баф по сопротивляемости Это ж плюс 5 Так, разбивать мы их не будем Оденем обратно Вот такие, ребятки, штанишки я сделал Которые также те же самые практически дают резисты То есть все те же сопротивления у нас имеются Кстати, легкая броня, полный комплект, защита 4 То есть если у нас полный комплект Одеваем Где бы ее посмотреть а вот где, ребятки, посмотреть э, вот эту полную броню, э, полную, э, полный как бы заряд брони, да, где он вообще отображается, вот это я не вижу. Может быть где-то отдельно есть окно персонажа, которое надо найти, но я пока еще не в курсе, где у нас окошечко персонажа. Есть создание, есть инвентарь. Можно посмотреть отдельные предметы, но в целом и в принципе общую информацию по тому, сколько у меня сейчас брони, я, если честно, не вижу нигде. Также, ребятки, напишите мне в комментах, если я что-то упускаю. А, да, и я обязательно на это обращу свое а, внимание Так, кто это там такой бегает? Это что за такой? Кто то такой? Ну-ка, представься, представься Тут просто так мимо моих земель никто не бегает Это походу... А, это кролик, друзья, нифига себе Это кролик, какой прыткий гад, а Его так просто не догонишь Это, ребятки, был кролик Ох, ничего себе, пока мы бегали за кроликом Мы тут наткнулись на открытое месторождение глины Глина у нас является... Ох ты, еще один кролик, блин, долбануть бы что ли тебя Ох ты, еще один Так, давайте, ребятки, объявляем охоту на кролика Получится, нет его привязать. Так, иди сюда. Иди сюда, мелкий паразит, а! Убежал. Свались ты уже в мой карьер. Кстати, ребятки, еще один карьер есть. Да, по, по части глины, ребятки, давайте покажу сейчас сразу же. А также вот мой дом в основном сделан из глиняных блоков, которые я добываю именно вот в этом в своем карьере. Тут у меня, ребятки, уже небольшая пещера образовывается. Я уже достаточно большой здесь карьерчик раскопал. Вот так вот он выглядит. Я практически всю глину отсюда уже выкопал. Глина здесь закончилась, дальше уже идет камень. Как сейчас я вам продемонстрирую даже, А вот да, видите, какой он здоровый, то есть реально я здесь много очень глины выкопал. И да, дальше, если мы копаем, то выпадают уже вот такие каменные глыбы. Я правда, если честно, пока не знаю, что с этими каменными глыбами можно делать, но думаю, они также пойдут в качестве строительного материала. Но надо научиться их, ребятки, на чем-то обрабатывать, я так понимаю. Да, тут грязь уже идут и камни. Вот это самое интересное, то что мы можем здесь добывать как камни, так и грязь. Грязь у нас для чего-то тоже идет. Для крафта каких-то своеобразных, типа грядок, что ли. Там, я не знаю. Надо будет еще раз посмотреть. Вот такие, ребятки, каменные глыбы. Мы забираем грязь. И, собственно говоря, и все. Вот такой вот, ребятки, карьерчик. Я уже тут выкопал, поработал я а, на славу. Так, а здесь у меня идет. А, а, я, так, я здесь, ребятки, выращиваю различные деревья различные кустарники. Вот у меня уже какие здоровые вымахали. Я не знаю, что это такое. Давайте подойдем. Не показывать, что у нас за дерево. Да-да-да. Но, по-моему, это какие-то местные тропические деревья. Также здесь и пальмы есть. И все-все-все. В общем, все семена, которые я собираю, я здесь высаживаю. они здесь потихонечку растут. Ну и мы потом, как они вырастут, будем здесь собирать. Это нам все пригодится, потому что мы все-таки вредим местной фауне и флоре. Поэтому мы здесь же ее и восстанавливаем. Мне... Осталось только понять, как же разводить животных. Вот это, ребятка, печечка у меня здесь есть, плавильня для железа. Но пока что железа я не нашел. Так, давайте глянем в инвентарь. Очень много у меня всего скопилось. А, все камушки, глыбы и прочие вещи мы пока выкладываем вот сюда. А, кремень, кстати, наверное, тоже бы сюда можно было выложить. Огниво я не знаю пока зачем мне. А, Давайте-ка строительный материал я тоже все сейчас выложу куда-нибудь. Так, здесь у нас что? Наверное, надо сделать какую-нибудь еще емкость Или же ящичек лучше а, Я, ребятки, здесь сделал в домике В своем клевый ящичек Он, кстати, из бамбука Да, и у меня должно быть, по идее, много еще бамбука Так, а куда я его дел-то? Вроде так мало всего А уже все растерял Так, здесь что у нас такое? Здесь у нас чисто глина, вот сюда можно ее положить Я, сейчас ребятки, специально очищу инвентарь чтобы мы сейчас я хочу сейчас пропутешествовать немножечко по острову и посмотреть что же здесь у нас в округе есть так, чтобы мы, ребятки, в путешествии вынесли по максимуму, куда же я положил бамбук-то, а? вот я бамбук-то, а? такой бамбук, простой бамбук как в песне прям поется так, мы можем сделать, кстати, древесный уголечек да, вот этих дров у нас достаточно, также эти дрова, насколько я помню, мы можем в костерке вроде как пережечь, но не знаю, по-моему там какие-то другие дрова пережигаются, ну да ладно, в общем печки у нас пока простаивают, я не помню куда дел бамбук, скорее всего у меня весь бамбук пошел вот на этот сундучок, но ничего страшного, у нас тут есть кстати еще бамбука очень много, пока что вроде много а, и вот он растет. А, это уже тот вырастает, который я посадил, друзья, но мы пока его трогать не будем, давайте пока вот этот вот повырубаем, вот этот бомбучок, так-так-так, Аккура... да, аккуратней ты, точнее будь... Да, блин, а! Интересно, тут при падении <пал> упал. интересно, при падении с высоты здесь на... получается какой-то урон, нет? Так, тихо, кролик, ага, попался, как у меня в автоматическом режиме мой персонаж к нему подскочил, теперь, ребятки, у нас здесь кроличья шкура... И кроличье мясо, офигеть просто, добавлена кроличья шкура, я так понимаю, что вместе с этим у нас откроются новые какие-то рецепты интересные, так, а, так, это-то мы повалили, но у нас, у нас это как-то странно все легло, половина все в карьер мне улетела в мою пещерку, да, сейчас соберем я так понимаю, что тростника достаточно много надо на сундук. Я хочу сейчас сделать, ребятки, сундук. А, в этот сундук я складирую все свои стройматериалы. Естественно, строительством я буду заниматься потом отдельно, потому что, ну, это слишком такой длительный творческий процесс. Я, может, даже как-то буду, за... как-то запишу специально для этого видосик, да, как я строю там домик отдельный. Что вы, ребят, думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Братишка Scratch продолжает играть в игрушечку под названием Айленс. Да, это, ребятки, песочница, где нам предстоит выживать на необитаемом острове, исследовать, крафтить, путешествовать, охотиться на животных, мастерить что-то постоянно, в общем, вести свою творческую, так сказать, деятельность, так, где у меня создание, создание у нас вот, мне необходим бамбуковый сундук, да, на самом деле я, ребятки, весь бамбук, а, нет, 5 всего, куда же я тогда положил-то бамбук весь свой? У меня его было гораздо больше, я его куда-то положил, а не помню куда. А, так, ладно, я бамбуковый следующий сундук свой а, сделаю где-нибудь на улице. И, возможно, где-нибудь даже вот здесь. Интересно, я сделал его или же нет? Нет, пока что я сундук этот не сделал, но сейчас обязательно закажу и сделаю Так, бамбуковый блок, бамбуковый сундук, так, отлично а Вот сюда, наверное, возле печки я его поставлю, пусть пока стоит здесь и радует мой глаз Да, на самом деле как-то он дешево стоит, я думал гораздо дороже Ну да ладненько, так, ну что, строительные блоки, так, кроличья шкура Вот эти все строительные блоки я пока перекладываю сюда, они мне не нужны да, они занимают слишком много места Да-да-да, так, сюда мы, значит, закинем Так, что это у нас? Древесный уголь, бревна всякие Ну, я думаю, что пока мне места достаточно Вот сюда, кстати, кроличную лапку можно в костер положить? Да, можно, ребятки, положить и поджарить ее здесь Древесину можно также зажарить Давайте все зажарим, чтобы у нас ничего лишнего здесь в инвентаре не болталось Ну и, естественно, надо бы добавить в костер дров и поджечь его Пускай пока у нас, ребятки, жарится, потому что процесс все равно не, не быстрый и зажарится у нас это все не скоро. Так, кроличью шкуру мы можем использовать в коже. А мне нужен ко коже, кожеве, кожевенный станок. А как этот кожевенный станок-то можно сделать? Кстати, ребятки, очень удобно можно сортировать предметы по созданию. Например, выходим сюда. И чтобы нам найти станок, я так понимаю, он в рабочих станциях находится. А чтобы найти... Ага, дубильный станок, наверное, он называется, да? Нужен шест, а шесты делаются у нас с помощью ножа и с помощью палок, друзья, вот все очень как просто А чтобы, ребятки, взять эти палки, нам необходимо... М -м так, у меня сколько есть? А у меня 9, в принципе, палок-то и есть Давайте попробуем, почему мне сейчас шест нельзя сделать? У меня вроде ножек есть Так, а как бы тогда сделать этот шест? Так, ножичек используем с... Да, ребятки, можно, кстати, шесты сделать уже а, режим создания, создаем палочку, и да, друзья, сразу же нам открываются новые рецепты, новые-новые совершенно крафты, то есть это деревянный арбалет, друзья, можем сделать, нифига себе, это что такое, деревянная ложка, деревянный шип, деревянное копье, так, а если еще мы сделаем палок, несколько штучек, так, и теперь нам уже хватает на эти рецепты, но я хотел, ребятки, кожу сделать, рабочая станция, мне нужен этот самый станок, Давайте-ка его все-таки сейчас сделаем. А Дубильный станок. Нужно еще два шеста. Веревка у меня достаточно. Мы можем прямо сюда нажать и создать. А, подождите-ка, что-то не то, не так пошло. Почему у меня не сделалась еще одна веревочка? Точнее, не веревочка. Ага, все. Теперь, теперь все отлично. Так, делаем, ребятки, дубильный станок. Он мне пригодится. Та кожа, которую у меня есть, мы сейчас разделаем. Ну, дубильный станок я, наверное, поставлю где-нибудь вот здесь, вот возле печечки Три печки у меня идеально будут справляться Места здесь достаточно Ну и дубильный станок рядышком вот сюда поставлю пока что Пускай он здесь стоит Ну и что, пробуем на нем возделаем шкуру сейчас Кожу Так Она у нас в автоматическом режиме, ребятки, делается Нам нужно только положить ее а, в станок Как-то я его, по-моему, не так поставил надо было его развернуть э, лицом ко мне. <с> а я его развернул немножко наоборот. Ну да ладно, пускай стоит, он нам в принципе сильно э, не мешает. Э, так, бамбуковые палочки сена Я бы тоже для этого сундук отдельный создал Так, вот стеклянные всякие панели Можно тоже сюда положить Все, от строительного я избавился И, наверное, пришло так Кирпичная стена еще осталась Блин, а, не, у нас, у нас в сундуке, кстати, еще есть место Очень хороший емкий сундук У нас получается раз, два, три Она раз, два, три, четыре, пять То есть 15 слотов помещает наш большой сундук Мы можем сюда еще что-нибудь положить какие-нибудь даже палки, но ну, я думаю, пускай так и будет отлично, ну что, ребятки, отправимся в небольшое путешествие м -м -м так, одной кожи м -м нам маловато, я так понимаю -ну лучше, чтобы у нас было еще больше, так увидели, сейчас мигнул экран, а это говорит о том, что я, наверное, скорее всего проголодался так, давайте попробуем перекусим у меня еще пока жареных фруктов достаточно да-да-да, пока мы питаемся жареными фруктами да, у нас уже, смотрите, как начало У нас, да, и при этом всем, ребятки, начинает эмергать, моргать экран И посмотрите, уменьшается полоска жизни Вот у меня, видите, от сердечка чуть-чуть немножко откололось а, Восстанавливаем, ребятки, свою потребность в пище И эта полосочка у нас обратно восстанавливается Замечательно Так, ну что ж, надо еще как следует поесть что-то ты сегодня прям вообще в духе, я смотрю. А голожал-то как голожал, конкретно причем. Сколько порций ты я уже съел. Так, все, я больше, говорить не хочу есть. Ну, наконец-то, наелся, блин. Наелся он так. А, добавить, взять все. Это что у нас такое? Жареное кроличье мясо и древесина. Ладно, пускай пока это все в костре лежит. Я думаю, оно не прокиснет у нас. А мы пока идем. У меня, в принципе, оружие кое-какое есть, как какое-никакое. Отправляемся, ребят, на поиски. Этот остров у нас еще не исследован. Приветствую тебя, женщина Ну что ты мне хочешь сказать? Это что тут за мешок-то у тебя такой? Интересует что-нибудь исследователь? Говорит мне женщина Так, да, расскажи мне что-нибудь про Так, исследование, например Уровни островов есть четыре уровня островов, они отображаются значком на твоей карте. Чем выше уровень острова, тем сильнее находящиеся на нем враги. Вооружись как следует, прежде чем соваться на острова высокого уровня. Спасибо тебе за совет, а... женщина. Без тебя было бы гораздо скучнее, думаю, хорошо, что ты здесь имеешься. Так, идем, ребятки, дальше. У нас здесь такой вот советчик есть, который нам постоянно дает какие-то советы. Пока, ребятки, светло. Пойдемте сбегаем все-таки на разведку. Я, наверное, сейчас попробую подняться на гору. Камни собираем. Вот эти палки, кстати, тоже собираем. Они нам пригодятся. Вообще, очень много а, всего в этом мире находится. У меня пока что мозг просто не успевает переваривать. А, что, для чего нам нужно а, взять яйцо? Офигеть, даже яйца, ребятки, есть. Так, птичье гнездо. Взять. А, птичье гнездо мы забираем на сено. Я думаю, если не забирать эти гнезда... Ух ты, сколько кроликов здесь-то, а? Вы смотрите, сколько их развелось. Так, где мой топор? Топор мой. Ох, наточил я свой топор. Сейчас будем за кроликами гоняться. Так, отлично. Один есть. Второй. Нифига себе. Я ему вдарил. От него что-то отлетело аж. Так, кроличью шку шкур забираем. Но я что-то как-то поступаю, мне кажется, по каким-то вандальным образом. а Мне кажется, лучше нам сохранять то, что мы имеем на нашем острове. И не мочить всех налево и направо. Потому что я где-то видел а, в крафтах, что есть какая-то приманка для животных. А, с помощью которой мы сможем их заманивать. И я так понимаю, а, как-то даже размножать. Если я сейчас буду всех валить налево и направо. У меня в, кон в конечном счете не останется просто-напросто здесь кроликов на моем острове. И придется тогда точно ехать. Ну или даже просто... Мы здесь с голоду можем помереть. Поэтому, ребятки, не бушуем, а все делаем, стараемся с умом. Так, играем, ребятки, дальше. А что ты думаешь по поводу игрушечки под названием Islands, друг, который сейчас меня смотрит? Пожалуйста, выскажи свое мнение прямо здесь и сейчас. Твое мнение очень важно для меня. Ведь на основании этого я буду делать дальше выводы. Играть мне в эту игрушечку, продолжать или же... Нет, ну а мы продолжаем. Так, залез на гору, я посмотрел, что здесь как-то пустовато. Я вообще надеялся найти какую-нибудь пещеру пещеру, в которой, наверное, как... меня бы ждали какие-нибудь сокровища. Но нет, ребятки, нету здесь никакой пещеры. Вот это что за грибы? Шампиньоны. Вот из шампиньонов, я знаю, наверное, получится неплохой какой-нибудь а, супец или что-то в этом роде. Так, перья все подбираем, они нам пригодятся. Так, это у нас палочка. Шампиньонов, кстати, много в этом лесу. Так, шампиньон у нас маленький. То есть всякие есть шампиньоны, но они все равно все стакаются в... А, один квадратик под названием Шампиньоны, но выглядят, кстати, они по-разному Так, вот эта гора такая прикольная Я все-таки надеюсь, что здесь какая-то пещера Должна быть, по идее Там кто такой ползет, смотрите Это кто такой, что за... Это ящерица какая-то Ящерица, это варан, друзья, у нас Офигеть, какая здесь насыщенная все-таки природа Очень большая разновидность У нас всяких разных uh, зверушек Так, это у нас опять гнездо Так, перья я возьму, а гнездо, наверное, оставлю Потому что, uh, если я гнездо соберу Я возьму только солому ну, я предполагаю, что я, наверное, сам могу эти, эти гнезда сделать. Подождите, подождите, я что, уже остров обошел? Вы серьезно? Подождите, нет, я просто... А, блин, капец, мой остров настолько мал, что я его обошел буквально за 5 минут каких-то. 5 минут, я думал, он гораздо больше, а это вот, ребятки, вот это, по идее, другая сторона острова. Там мой дом, я думал, я нашел что-то новое, там какой-то домик, да, это мой домик, друзья. Капец, на самом деле, очень мало места на этом острове, поэтому мне прям так и хочется уже сплавать куда-нибудь и исследовать что-нибудь еще. Ну, как я уже понял, что ярко выраженных пещер тут вообще на нем нет, на этом острове. Есть куча всяких палок, которые мы собираем, но конкретно ярко выраженных пещер я здесь не нашел. Чтобы они вот так вот были с открытым доступом, я взял в нее, зашел, там нашел какой-нибудь, например, металл и так далее. Вот это, кстати... Печально, Но вот тут вот, ребятки, соверш... Ох ты, это коники, похоже, или это единороги. Давайте посмотрим. Ох ты, это кукуруза. Кукуруза, ребятки, собираем, потому что кукуруза пригодится. Это такой, знаете, источник пищи, наверное, чуть не самый основной у нас будет, если мы... Да, надо нам обязательно, короче, собрать кукурузу, потому что... А чем больше разновидности пищи, я считаю, тем больше потом мы разновидности пищи и будем готовить. Нам от этого будет только лучше. такая а это что такое? Хлопок. Ух ты. А хлопок, да, если так прикинуть из жизни, то это у нас источник тканей, наверное, каких-то, да? Скорее всего, мы сможем что-нибудь из этого хлопка потом полезное делать. А, интересно, можно этот хлопок самый выращивать как-то? Вижу, что хлопок сам есть. А, но как его выращивать, друзья, не знаю Ну, давайте попробуем хотя просто поставляем Смотрите, ребята, это лошади, офигеть Здравствуйте, лошади Я так понимаю, дикая лошадь Я так понимаю, со временем, наверное, можно будет их как-то оседлать И на них кататься Да-да-да, я, я прям подозреваю, что это можно будет сделать а, ведь, ведь в этой игре такой большой а, а, список вообще действий всяких, которые можно делать а, Я думаю, что лошадь а, в этот список тоже входит Так, тихо-тихо Че ты возмущаешься? Это я просто пытаюсь сейчас взаимодействовать с ней, но так как она дикая, а, у меня не получается, друзья. Мне кажется, ее или надо чем-то подкормить. Это что такое? Это у нас... А это краб какой-то бегает. Я не буду никому сейчас вредить, просто я уже понял, что если я буду всех мочить налево и направо, особенно животных, у меня на острове их просто не останется. А, не знаю конкретно как работает движок этой игры, да, Айленса, я не знаю, генерируется ли потом в процессе, допустим, убийства животных, они заново. Я вот этого не знаю, поэтому не буду сейчас вредить и пускай она у меня будет в таком виде, как в каком она есть. Так, с той стороны вижу тоже большой остров. Есть, короче, островов на самом деле вокруг нас очень много. Вот такая у нас карта. Вот это что-то под номером один а, у нас светится, я не знаю. Может быть, это первый по приоритету остров, который мне надо будет посетить. Но лично я не уверен. Но, скорее всего, это те уровни островов, про которые мне говорили в мануале. Это, скорее всего, остров первого уровня. И там какие-нибудь звери, может быть, первого уровня и так далее. Ну что ж, ребята, вот такое путешествие у нас получается. Обошли мы полностью весь остров. Вы сами видели, что он достаточно небольшой. В общем, мы его обошли. И на, на этом у нас он закончился. Металла я никакого не нашел. А это говорит о том, что, чтобы найти, друзья, металл... Так, что это я взял сейчас такое? Чтобы найти, ребятки, металл, надо нам ковыряться все-таки в шахту достаточно... Ну, в общем, дальше, глубже, и тогда мы, наверное, когда-нибудь найдем а, металл. Пока что я реально его не находил. Так, что-то я собираюсь здесь все подряд, всякие кусты. Я думаю, все мне пригодится в хозяйстве. Да, ну я уже все, обошел весь остров, возвращаюсь обратно. Так, давайте займемся сейчас вырубкой дерева. Что-то мы насобирали немножечко, да, несколько кроликов замочили, о чем я пока что жалею, да, не надо намочить кроликов налево и направо, нужно просто так, женщина, я все, пришел, вернулся к тебе, ты смотри, тут больно, не волнуйся, видишь, я уже все, я уже здесь, так что давай не кипишуй, я тебя не брошу, я здесь надолго, наверное, останусь, так, ну что ж, продолжаем, так, смотрим, мы набрали много кукурузы, она используется у нас, ох ты, вы видите, ребятки? Кукуруза у нас используется в приготовлении а, муки. А также она используется в приготовлении попкорна, но нужно, нужно место для готовки. Так, мука. А муку, кстати, можно сделать просто при помощи ступки через режим создания. Давайте всю... Так, зачем я всю кукурузу? Зачем я всю кукурузу на это дело пустил? Ну да ладно, у нас в принципе кукуруза еще есть, поэтому думаю не критично. Так, а мука у нас где используется? Ага, ребятки, с помощью муки давайте попробуем сделать а, тесто. Режим создания. Так, тесто, тесто, 25 штучек давайте сделаем, пока не все. Так, сделали мы тесто и вижу, что тесто нам можно или есть. Не, я есть не буду. Его, наверное, скорее всего надо приготовить как-то. А из теста мы, мы, мы, мы, ребят можем делать всякое печенье разное. То есть это булка хлеба и это имбирное печенье. Обалдеть просто. Какой здесь все-таки большой выбор всего. Так, ну печку, значит, а место для готовки мне предлагают сделать. И так как у меня сейчас постоянно, ребятки, наблюдается проблема а, с едой Мне, наверное, все-таки это место для готовки пригодится И я его, естественно, постараюсь разместить где-нибудь здесь поблизости Может даже в своем а, теперь уже будущем домике Так, а, давайте посмотрим, как это место для готовки делается Интересно бы мне узнать а, Так, это у нас, скорее всего, здесь находится Кухонная печь Это, наверное, немножко не то Кузница Так, незажженный костер Плавильня, так, так, так, печатный пресс, углевыжигательная, литейная, с костер, прялка даже есть, офигеть. Но именно место для готовки я бы чуть не увидел. А где оно может быть у нас еще? Наверное, скорее всего в еде, если я не ошибаюсь. Но в еде у нас такого ничего нет, к сожалению. Грибную рагу можно сделать, вареные яйца. Так, а где еще может быть место для готовки? то Я не знаю, разное может быть. Враги, алхимия, пигменты. На самом деле, очень много здесь, ребятки, всяких пунктов. И прям-таки я даже без понятия, где мы, ну, можно найти нам место для готовки. Так, а что еще? Недавно созданы инструменты, еда, а, рабочие станции. Блин, а как сделать место для готовки-то, друзья? Так, кузница без топлива. Но это у нас кузница, это понятно. Тут тоже металл, здесь тоже нужен металл. Так, это у нас что? А, вот эту, кстати, кухонная печь без топлива железные слитки тоже нужны, на все нужны железные слитки. Я мало что могу сделать, я могу только ткацкий станок сделать, незажженный костер, дубильный станок и прялку. Вот, кстати, прялка, наверное, мне понадобится. Ох ты, у нас уже на дворе стемнело. Так, давайте еще глянем, что мы нового нашли. Так, с тестом понятно, а, кроличья шкура, давайте сразу ее на дубильный станок. Вот тут у меня есть дубильный станочек. Отправляем раз-два. Ага, пока у нас, пускай она обрабатывается. Дальше смотрим, что у нас есть. Сырое кроличье мясо. Его в костерочек закинем мы. Пускай жарится. Костер у нас пока еще не потух. Так, грибную рагу можем сделать. Давайте еще посмотрим, что можно у нас сделать тут. Так, цветок а, какой-то там. Это только на пигменты создаем. Так, надо было сразу через режим создания, чтобы мы сразу все создали. Это что у нас? Лист алоэ вера. Так, он у нас используется в создании припарок. Тоже создаем. Припарки очень полезны, я так понимаю, для восстановления здоровья, и они у меня всегда стоят на слоте быстрого доступа. Мало ли, вдруг мы начнем страдать от кого-нибудь, мы применим припарочку и восстановим свои ХП. Так, а яйцо есть? Что у нас, интересно, делает? Вареное яйцо можно сделать. Тоже место для готовки нужно. Блин, а как, как это сделать? Место для готовки-то я даже не понимаю вообще. Какой-то, наверное, рецепт нужен или что-то в этом роде. Так, стекло это понятно, гнева понятно. А солома кремень. А, кстати, из кремния что можно сделать? Так, каменный нож. Мы это, в принципе, делали уже. Так, делаем... Идем дальше в создание предметов. Точнее, в инвентарь. а Шампиньон. Используется в грибном рагу. И тоже нужно место для готовки. Просто так мы его... Подождите, а разве у нас вот это не выступает местом для готовки? Мы же можем... Да, черт возьми. Место для готовки. Это же обычный костер. Че я так, блин... Заморачивался по этому поводу. Это же реально просто обычный костер. Почему не готовится ничего в костре? 57 добавить, поджечь. А, у меня просто костер потух. Так, а, да, друзья, на самом деле можно просто все делать через костер. А, можем хлеб, можно рагу сделать и все что угодно. Можно, кстати, попкорн, но нужна кукуруза. Так, а мы сейчас сделаем хлеб. Я из кукурузы уже сделал хлеб, поэтому давайте забьем все оставшееся пространство хлебушком. Да, можно просто, ребятки, готовить на костре. Нам специальное какое-то место не нужно. Это просто я сейчас уже начал извращаться и выдумывать тут какое-то место нужно, да, и так далее. Но тут все проще, ребятки. Достаточно просто воспользоваться костром, где у нас все поджарится. Вот, пожалуйста, жареное кроличье мясо. Так, что это я сейчас сделал? Так, завершен. Это я забрал или что? Я не забрал? Так, я. а, это я нажимаю добавить. Куда добавить? Типа в инвентарь добавить или что? Так, это у нас добавить. Не пойму. А, это я дров добавляю, похоже, да? Да, это я в костер подкидываю дров. Что-то мне кажется, слишком много я туда подкинул уже. И плохо, что я, ребятки, не вижу, сколько я дров добавляю. Вот смотрите, у меня сейчас сколько? 9 а, больших бревен. каких то других бревен я не вижу. И как же у нас происходит добавление? Так, нажал на, на добавить. А, да, мы, мы действительно, ребятки, вот эти бревна добавляем в костер. А как их обратно так взять? Из костра, черт побери. Как же взять из костра обратно все? Я что-то слишком много туда добавил дров. И вот это, ребятки, да, небольшая проблемка. Я не знаю, как оттуда забрать их. Вообще, верите, нет? Не знаю. А дров я туда добавил, мама не говорю. Просто все, что у меня было практически. Ну да ладно. Так, что можно сделать с бревном? Оно используется у нас в крафте. Бревенчатый блок Это у нас типа палка какая-то большая Но это в общем тоже все для строительства пойдет Всякие двери, всякая-всякая всячина Так, дальше смотрим а, Тесто, мы поджарили или нет? А, так, это можно забрать Взять, это можно Ну Вообще взять все давайте сделаем Взяли мы все и теперь у нас, друзья, есть жареная булка хлеба Сочная и настоящая Мы можем ей перекусить Мы как раз сейчас голодны и давайте попробуем. Вот так вот, ребятки, мы восполняем наш, нашу потребность в еде. Я так понимаю, хлебом мы наедаться будем гораздо лучше. Да, и он сразу же не хочет есть. Отлично. Так, хлеб, жареные фрукты. Надо бы жареные фрукты есть. Вообще, надо бы как-то пищу всю рассортировать. Это мы, это мы, значит, сюда сейчас закинем обратно. Да, пускай у нас пока здесь все жарится. Пищу надо сортировать, взять с собой столько, сколько нужно. Но это мы, ребятки, сделаем тогда, когда мы поедем исследовать остров. А остров у нас находится вот на той стороне, а вот там вот на горизонте. Его сейчас плоховато видно, но... Чтобы нам на него сплавать, ребятки, нужен а, плод А это как раз-таки, ребятки, тема для наших с вами следующих действий Нам необходим будет плод, чтобы добраться И давайте посмотрим вообще, что в этом плане а, мы можем сейчас сделать Так, у нас здесь вот костерок горит И мне бы хотелось, наверное, сделать... Давайте подойдем вот сюда а, и возьмем а, глину Так, глину мы берем для того, чтобы нам сделать сейчас Какое-то хранилище какое-то. Вот, он, хра вот оно хранилище. Это плетеная корзина. Так, а на плетеную корзину, кстати, и, и не нужна глина, если честно. То есть тут, сюда нужно просто-напросто бамбуковые палочки или веревки. Так, создаем еще одну корзину. У меня здесь на самом деле уже много всего. Куда бы поставить, то я не знаю. Давайте вот сюда вот рядышком с этой корзиной поставим. А пока что корзины у нас. А приоритете. И еще одну... Ну, это будет немножко неудобно. Давайте как-то чередовать пока что. Так, пока мне хватит корзин, не будем слишком фанатеть по этим корзинам. Да. И пока я, ребятки, ее сделал для того, чтобы просто, например, убрать тесто. Тесто, муку, шампиньоны, различную еду, в общем-то. Жареное кроличье мясо. А вот это мясо я пока оставлю, я его буду так употреблять. Ну и пигменты у меня где-то уже лежат. Пигменты я где-то храню уже в специальной корзинке, вот в этой... Также сюда можно древесный уголь, наверное, добавить. но ну, древесный уголь пускай пока ближе. Так, ну и камни все сюда убираем. Так, а, вот тут, по-моему, у меня лежат все камни. Да-да-да. Можно, кстати, сюда и грязь тоже запихнуть, а глинную миску забрать. Так-так-так, еще что можно сюда убрать? Древесина. А, можно, кстати, песок сюда пока положить. Пусть будет здесь. Да, пускай будет здесь. Глина у нас находится здесь. Неб, ну, наверное, еще пока глину повыжигал. Как след. Давайте возьмем все-таки и сделаем какие-нибудь блоки. Но если честно, это блоки, ребят нужны для строительства. И я, я не знаю точно пока, что мне пригодится. Какие-то кирпичи, наверное, точно нужны будут. Так, вот эти кирпичики мы, пожалуй, закажем двойные. А, пускай, в общем-то, создаются пока что. Да-да-да, нам они в ближайшем будущем пригодятся, как строй материал. Ну, естественно, надо бы печечку нам поджечь. Пускай уже процесс идет. Отлично. Так, первый зажег. А, вот это, кстати, кирпичи для того, чтобы сделать, наверное, какие-то скосы типа крыши, но крышу я планирую сделать чисто из какого-нибудь а, бамбука или даже просто из древесины на этот домик, поэтому здесь меня интересуют только а, кирпичики разного размера, но это совсем уже большой, у меня, по-моему, такие есть, а, блоки кирпичной стены вот такие, мне кажется, тоже подойдут. Так, что еще мне надо такого? Это что за кирпички? Это тоже скосы, они мне пока не нужны. Это, по-моему, тоже какой-то скос, он мне тоже не особо пока что нужен. Так, это кирпич 2 на 1, тоже какой-то немножко скошенный. Вот это кирпич стенка, но у меня, по-моему, таких... Так, 3 на 1 на 3. Но у меня таких, по-моему, достаточное количество. Ну, давайте мы еще сделаем, потому что их понадобится достаточно много. потому что я буду делать основание стены. Ну, точнее, основную стену, а основная стена у меня, наверное, из таких будет кирпич стоять. Так, вторую печку мы поджигаем. Так, добавляем и поджигаем. Да, ребятки, нажали один раз под... добавить. У нас добавляется ровно вот такая вот одна, вот такое одно бревно. И оно автоматически бывает из вашего нотаря. Учтите, что потом обратно его ни, ни, никак невозможно вернуть. Ну, лично я пока что способ не нашел. Если вы, ребятки, знаете способ, как обратно возвращать эти все бревна из печей, изо всех и из костра, то напишите, пожалуйста, мне об этом в комментарии. Братишка Скрэч пока что нудбас в Айленсе, и поэтому много чего может не знать. Поэтому, ребятки, все с вашей помощью с вашей помощью мы сможем изучить много и разобраться со многим в этой удивительной и увлекательной игрушечки. Так, что бы еще сделать? Кирпичики вот такие, наверное, мне пригодятся. Это у нас 2 на 2 на 2. Хотя, хотя я, я, если честно, не могу понять, зачем они мне нужны будут. Так, 1 на 1 на 2. Вот эти, кстати, может быть, тоже пригодятся, но больше всего, наверное, пригодятся кирпичи 1 на 1 на 1, чтобы выравнивать какие-нибудь определенные места. Вот их мы тоже давайте закажем. Они у нас делаются сразу же по несколько штук. Так, все, забили полную печку. Давайте добавляем, поджигаем. Все замечательно, ребятки. Ну что ж, а теперь переходим. А, так, у нас... А, что у нас в инвентаре еще? Пришло время, ребятки, заняться постройкой плота. Давайте посмотрим, что на, для этого нам а, потребуется. А, давайте посмотрим сначала в инвентаре, найдем этот плод, что а, вообще, как его делать. И вообще, если он у нас, я еще, ребятки, не знаю пока что. Сейчас посмотрим. Так, а где у нас находится а, все это дело? Я что-то еще пока не знаю. Сейчас, ребятки, быстренько разберемся вместе с вами. Так, недавно созданы инструменты еда, транспорт, я, скорее всего, понимаю, да? И, кора... и плоты. Плоты, ребятки, можно делать как деревянный плот. А, нужны бревна в количестве 10 штук и веревки в количестве 10 штучек. Так, ну что ж, мне нужен лес. Пойдемте порубим немножечко лес. Вот тут у нас недалеко есть очень много леса. В темноте, ребятки, шастаем. Рубим лес мы в темноте. Так, это же лес у нас. Так, что я рублю киркой какой-то? Надо топориком поорудовать бы. Так, отлично, лес пошел. Пора бы, ребятки, уже завязывать, знаете, ходить без факела ночью, поэтому в следующий раз постараюсь я все-таки выйти с факелом, чтобы все было видно. Так, мы срубили, значит, дерево, собрали мы тут кучу, кучу древесины, и я теперь понимаю, что нам хватит сейчас на плод. Давайте посмотрим все-таки, сможем ли мы сейчас сделать плод. Так, заходим в создание плоты... И да, друзья, деревянный обычный плод э, на бамбуковый. Можно, кстати, бамбуковый сделать, потому что дерево у нас используется всегда гораздо чаще, чем, чем бамбук. Давайте сделаем из бамбука. Замечательно, друзья, у нас теперь есть плод. Давайте дойдем до водички и разместим его где-нибудь э, вот здесь. Так, нельзя использовать вне воды, мне пишут. Но я уже понял, я уже догадался. Так, а на водичке спокойно, друзья. Вот он, мой первый плот. И что-то он слишком какой-то маленький, мне кажется. Так, а как, интересно, плавать тогда на этом плоту? Интересно бы узнать. Но вставать я на него, по крайней мере, могу. Так, нажав на правую кнопку мыши, друзья, у меня получается все-таки оседлать этот плот. И да, друзья, прорыв просто вообще. Грандиознейший прорыв. Мы уже можем потихонечку начинать исследовать э, эти земли на плоту. Да, это, мне кажется, гораздо будет лучше. На плоту плыть, нежели мы плывем без плота Давайте попробуем сейчас, ребятки, протестируем Так, вот такой у нас получился, ребятки Плотик Давайте-ка попробуем с него встать Мы когда встаем, ребятки, мы остаемся на плоту И давайте посмотрим Так, вот я плаваю без плота Это максимальная скорость Так, интересно тут Так, а на, на shift это погружается наш персонаж А дыхание как здесь отслеживать? Так, мне, мне прям очень интересно Как вообще здесь отслеживать дыхание если здесь шкала дыхания? Я сейчас специально далеко не отплываю я хочу проверить. Так, а мы интерфейс не включили. Вот интерфейс. Так. Всплыть. Ага, вот, понял. Экран заморгал. Все, все, все. Все, мне много объяснять не надо. Я теперь понял. То есть, как только экран заморгал, значит, не хватает у нас воздуха. А, у нас есть полоска воздуха, друзья. Я просто, она просто был без, с отключенным интерфейсом. я просто ее не наблюдал. Так, а если всплыть наверх? Так, когда мы всплываем и показываем голову свою наверх, то наш персонаж начинает дышать. Но ничего страшного, мы, ребятки, испытываем. Так, как видим, мы, когда садимся на плот, мы плывем вперед, назад, разблокировать камеру левая. Ага, понял. Может быть, нам также можно камеру разблокировать, когда мы так выровнять камеру, разблокировать, так выровнять. Ага, что-то я немножко не понимаю вот этих вот настроечек но мы ребятки уже можем плавать на плоту это просто прорыв на эту серию я так понимаю ну что ж ребятки ставьте лайкосик за такую годноту мы развиваемся потихонечку мы уже сделали плот на перспективу сделать у нас большой корабль ну или хотя бы средних размеров ну или хотя бы самый маленький на котором мы сможем исследовать ближайшие острова которые таят очень много вкусностей и, и всяких разных неизведанных а, предметов и многое другое но ну, а для того чтобы братишка Скретч дальше продолжал ребятки развиваться играть вот игру, ему необходима ваша поддержка. Давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков. Братишка Стрэч будет обязательно продолжать и запиривать прохождение по этой увлекательной игрушечке. Ну играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. До новых встреч.